Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре оказался SSD накопитель от компании Patriot Viper, модель VPN100 на 512 гигабайт. За предоставленный образец большое спасибо самой компании Patriot. Будем проверять заявленные для него характеристики, выявлять все его плюсы и минусы, но ну и также сравним его с хедлайнером среди SSD Samsung 970 EVO+. Итак, Патриот поставляется вот в такой вот коробочке, на лицевой стороне которой мы видим цифры 3450 мегабайт чтения и 3000 запись То же самое дублируется и на задней стороне в характеристиках, но вынужден вас огорчить, это данные для 1 модели, приписка мелким шрифтом А вот заявленные характеристики для этого малыша, 3300 чтения и 2200 запись, что в целом неплохо, но мы остановимся на этом моменте чуть позже уже... Ибо и тут все не так гладкое, как хотелось бы. Внешний сам SSD-диск длиной 80 мм и имеет предустановленный радиатор достаточно интересной формы. Он полый, высотой порядка 1 см, внутри разбитой секции для лучшей циркуляции воздуха и отвода тепла. Также он имеет насечки снаружи для опять-таки лучшего охлаждения. Конструкции придраться тут сложно. Однако проблема в том, что он накрывает не все элементы платы а отводит тепло только от контроллера, буферной памяти и трех из четырех чипов основной памяти. Почему так, на самом деле непонятно. Радиатор это в принципе хорошо, если ваша материнская плата не имеет собственных, однако я сразу предупрежу, что снять его достаточно проблематично. Для этого потребуется нагреть его феном до высоких температур и сдвинуть радиатор. При этом есть высокий шанс повредить сам накопитель. Так что я бы вам этого делать все же не советовал. Поэтому если ваша материнская плата имеет радиаторы, а тем более имеет совмещенный радиатор для М2 и чипсета, то я бы на вашем месте задумался над покупкой. Под радиатором находится чип DDR4 буферной памяти на 512 мегабайт, чипы TLC 3D NAND памяти, насколько мы знаем от Toshiba, и известный контроллер FISAN E12, печально известный, но об этом чуть позже. По цвету платы и по тем элементам, которые на ней распаяны, считается, что не только контроллер, но и в целом сборка данных SSD тоже осуществляется компанией FISAN и ее дочерними подразделениями по заказу Patriot Viper. Что касается ресурса, то данный SSD имеет гарантию в 3 года или 800 терабайт записанных файлов для 512 гигабайтной версии, что очень даже немало. Да, к слову, реальный размер доступного дискового пространства при использовании в системе будет, как и обычно, несколько меньше заявленного. Вы получите порядка 477 гигабайт. Имеется также и приложение от Patriot для обновления прошивки диска. К слову, в тесте использовалась последняя прошивка ESCIFM 22.6. В качестве конкурента в наших тестах будет выступать Samsung 970 EVA+, основанный на собственном контроллере Phoenix или Phoenix по-русски, с 96-слойной TLC 3D Venant с памятью, тоже собственного производства. Данный SSD зарекомендовал себя как накопитель верхнего эшелона в плане скоростей, качества и долговечности работы. Он обещает пользователям линейные скорости чтения записи до 3500-3300 мегабайт в секунду. Также стояла последняя прошивка 2B, 2Q и XM7. Ну да ладно, насоревнувшихся поговорили, теперь пора приступить к тесту. Сразу небольшой дисклеймер друзья, автор тестировал все накопители в тех тестах, которые были ему доступны, с теми настройками, которые счел наиболее реальными и интересными для тестирования. Поэтому если у вас есть пожелания по методике теста, то вы можете высказать конструктивную критику в комментариях. Я также буду показывать настройки тестов, что вы могли их тоже повторить. В некоторых тестах я был удивлен результатом, я их Перепроверял, но в итоге получились такие данные, а не какие-то другие Характеристики самого тестового стенда вы также видите на экране Так что можете сравнивать на аналогичных конфигурациях Итак, первая программа для быстрой проверки HDTune Pro 5.7. Тест последовательной записи и чтения файла размером 32 гигабайта. Что мы здесь видим? Начнем со скорости записи. Это рыжие линии на графике. Вы видите четкую границу перехода от высокой скорости к низкой. Это как раз таки отражает работу SLC и кэша обоих дисков. То есть сначала информация пишется в кэш с большой скоростью, а затем по исчерпании кэша с скорость записи конечно же падает у Viper кэш 25 гигабайт он статический то есть отдельно выделенное место в резервной области массива флеш-памяти у samsung он меньше 22 гигабайта и он динамический то есть 4 гигабайта также выделено в резервной области и до 18 гигабайт размещается в основной области и зависит от того сколько свободного места есть на накопителе так что в плане размеров кэша у Viper все очень даже хорошо и мне кажется даже несколько лучше чем у самсунга. Что же касается скоростей, то у самсунга до заполнения скорости колеблятся в районе 2850 и после заполнения кэша падают где-то до 800. У Viper от 2000 до 2300, то есть в среднем заявленные 2200, и после исчерпания кэша скорости падают до 500 мегабайт в секунду. В целом Viper, казалось бы, показывает те результаты, которые должен. Но нас тут более интересует линия чтения. Как вы видите, у Samsung она прямая и находится в районе 3000 мегабайт в секунду. Собственно, как и должно быть, правда, несколько меньше, чем заявлено. А вот у Viper скорости очень сильно отличаются до исчерпания кэша и после если до скорость соответствует якобы заявленным 3100 мегабайтам в секунду то после исчерпания кэша она падает до в лучшем случае 2350 возникает резонный вопрос почему и как же так и тут надо дать вам небольшой экскурс а зачем же диску slc кэш и как он работает по факту при записи данных на диск данные сначала пишутся в кэш с большой скоростью а потом во время простоя переписывается в более медленный основной массив памяти. Но это работает только с записью. Как вы понимаете при чтении информации диск не может знать какую информацию нужно заранее загрузить в кэш. Проще говоря он не может догадаться заранее какую книгу мы решим почитать или какой фильм решим посмотреть. Так как же SSD на контроллере FISAN E12 могут это сделать? Новые технологии? НЛО? Пришельцы? Нет друзья, ответ куда проще. Никак. Все дело в том, что все бенчмарки, которыми мы обычно проверяем накопители, перед работой создает на них рабочий файл. Во время записи файла данные, конечно же, проходят через кэш. И контроллер Fison E12 делает просто. Он не удаляет данные и во время теста на чтение грузит их из кэша. Как вы понимаете, в реальной жизни такого сценария или не будет, или он будет, ну очень-очень редко. И по факту тут контроллер Fison E12 просто читерит и жульничает. И реально его скорость чтения не 3000, а где-то в районе 2350. Именно поэтому рассмотрение бенчмарков типа CrystalDismark или той же программы ATA, конечно, возможно. И они будут показывать скорости, указанные спецификации. Но вот только толку от них на практике не так-то уж и много. На всякий случай, конечно же, привел их данные для обоих накопителей, дабы вы могли их сравнить. Но, как я и сказал, вы делать выводы здесь рано сразу хочу оговорить, что те данные по Samsung, которые я видел в интернете несколько лучше моих я не знаю с чем это может быть связано возможно с новыми заплатками Windows, чтобы у меня стояла последняя версия с последними обновлениями может быть с новой прошивкой самого накопителя, мой диск покупался в магазине в начале 2019 года, так что это типичный представитель, не какой-то отборный тестовый, в общем как-то вот так больше тут сказать нечего ну ладно, рассматривая данные ждите я заметил еще одно отклонение или скажем так, особенность в работе. В той части где HDTune измеряет скорость чтения записи случайных блоков разного размера. Как вы видите скорость чтения здесь высокая, а вот скорость записи у патриота крайне низкая и при этом с размером блока не увеличивается, хотя должна быть. С чем же это связано? Позже проверяя скорости я понял, что HDTune делает этот тест очень быстро. Каждая проверка каждого размера блока для длится буквально пару секунд. А вот для примера графики того, как меняется скорость при тесте с размером блоков 4 килобайта, сделанные с помощью другой программы. Как вы видите, у Samsung скорость плюс-минус постоянная на всем отрезке времени. А вот у Viper она в первые секунды очень низкая и вырастает только несколько позже. Именно это и фиксировал HD-Tune, и навряд ли данную особенность Viper можно отнести к плюсам, скорее это все-таки минус. Вот собственно и все что можно толково взять HDTune и встал вопрос, а чем же тестировать более детально, если стандартные бенчмарки мягко говоря вводят заблуждение неподкованного пользователя, ибо их самих вводят заблуждение. Да и считается, что в целом работу контроллеров очень сильно правят, чтобы получать, а именно вот в этих известных бенчмарках более высокие результаты. Я обратил свое внимание на старый добрый IOMETR 2014 года, но, к сожалению, у меня он работать отказался, выдавал очень много ошибок, поэтому пришлось искать ему альтернативу. Если есть профессионалы, знающие проблемы этой программы, то дайте знать, я буду не против устранить их и все-таки тестировать в нем. В итоге я нашел не очень популярный, но подходящий тест, который называется Performance Test 10, в котором также можно задавать разные параметры, проверять как последовательные чтения запись, так и случайные, делать тесты с разным объемом файлов, с разным размером блоков и для разной глубины очереди, короче тот же IOMeter. Единственное, что мне не понравилось, это то, что тест каждый раз создает отдельный файл для работы, что будет сказываться на результатах скорости чтения FISON E12 конечно же завышая ее, поэтому для тестирования использовались два пресета, первый на 10 гигабайт, когда работа ведется из кэша и второй на 50 гигабайт, чтобы снизить это влияние и чтобы читерство с кэшем вайпера не сказывалось на результатах, также я попросил разработчиков дать возможность работы с одним файлом и они даже ответили и пообещали прислушаться, Ну да ладно. Итак, для начала проверим последовательную запись блоками по 128 килобайт. Размер тестового файла 10 гигабайт, данные рандомные все данные представлены в зависимости от глубины очереди как вы видите при глубине очереди 1 вайпер вырывается вперед что к слову хорошо но низкий результат 970 evo честно говоря меня удивил тут мы видим что оба диска нормально отрабатывают свои заявленные скорости при глубине очереди от 2 и выше а вот с последовательным чтением все не так однозначно на глубине очереди в единицу диски плюс минус равны во всяком случае случае при тестировании данным тестом, а дальше Samsung вырывается вперед на глубине очереди вплоть до восьмерки, которая встречается нам в реальной жизни чаще всего. При этом мы видим здесь то же самое жульничество контроллера FISN E12, ибо если повторить тест с объемом файлов 50 гигабайт, когда фокус с кэшем уже не прокатывает, то мы увидим, что показатели Samsung не меняются, а вот Patriot проседает до более реальных частот, с отрывом местами. Аж полтора раза ну ладно, на это все хорошо, вот только большинство операций, более 80% в рамках домашних ПК, они все-таки не последовательные, а случайные Поэтому теперь давайте посмотрим на тесты случайные записи чтения Для начала рассмотрим зависимость скоростей чтения от размера блока Чаще всего в реальной жизни мы имеем дело с мелкоблочными операциями, где используются размеры блока до 8 килобайт На них обычно приходится большинство операций чтения записи так что на них мы и будем в первую очередь обращать внимание. Размер тестового файла 10 гигабайт, глубина очереди запросов была равна 4. Что касается случайной записи, то на первый взгляд кажется, что графики совпадают, но на цифрах это не так. Для мелкоблочных операций разница по скоростям составляет от 10, до где-то 25%. В операциях рандомного чтения все в целом аналогично. Разрыв растет с ростом размера блока. На 4 килобайтах он составляет 18%, а на 8 килобайтах превышает 50%. В следующем тесте рассматривается уже изменение скоростей для мелкоблочных операций, но не в разрезе размера блока, он тут фиксирован и равен 4 килобайтам, а в разрезе глубины очереди, опять-таки самые интересные для нас значения это очереди от 1 до 4-8. По чтению разрыв составляет порядка 15-20% если тестировать с размером тестового файла в 10 гигабайт, то есть с учетом кэша патриота и от 25 до 45% если тестировать тестировать с большим размером файла, когда контроллер FISEN-E12 не может подтасовывать данные. Что касается записи, то лично в моих тестах существенных отличий я не заметил, если только в длине очереди 4. Хотя в тестах, что я видел в сети, выигрыш обычно был за самсунгом. Тут надо понять, что результат может очень сильно разниться в зависимости от алгоритма тестовой программы, настроек теста и конфигурации тестового ПК, но у меня получились такие данные на никакие-то другие. Ну и напоследок из синтезики PC Mark 10, теста Full System Drive, имитирующий работу Windows. Тут разрыв небольшой, всего порядка 5-6%, однако, не зная механики теста, сложно судить, имеет ли место буст контроллера FISAN по скоростям чтения или все же нет. Теперь давайте я покажу вам пару реальных, уже не синтетических тестов Первое это копирование папки размером в 10 гигабайт Тут в принципе все, фильмы, фото, документы, музыка Файлы от пары килобайт до пары гигабайт Копирование делалось через встроенную Windows утилиту робокопии У Viper скорость составила 885 мегабайт в секунду У Samsung 1224 Также я попробовал запускать игру с загрузкой уровня это был Ведьмак 3 с пропуском заставок Итоги вы также видите у себя на экране И можете тоже сделать для себя какие-то выводы Опять-таки, разница, как по мне, не критическая, но все-таки она есть Что же касается температур, то оба накопителя находились в самой невыгодной позиции В М2 разъеме за видеокартой, где продув максимально затруднен Для Патриота использовался родной радиатор Для Samsung штатный радиатор материнки Z390 Aorus Master тестирование проводилось в том же performance тесте размер тестового файла 10 гигабайт время теста 5 минут нагрузка 70 процентов чтения 30 процентов запись как итог мы имеем что patriot нагрелся до 70 градусов данная температура заявленная как предельная samsung нагрелся до 83 градусов при предельной 85 тут в целом я считаю что все отлично таких условий таких нагрузок в реальной жизни скорее всего не не будет, так что за перегрев можно не переживать. Патриота спасет родной радиатор, а вот о радиаторе для самсунга придется позаботиться вам самим. Вот как-то так друзья, какие же выводы можно сделать из всего этого? Если рассматривать наш конкретный образец на 500 гигабайт, то из плюсов я наверное отмечу в первую очередь наличие радиатора. Это полезно и существенно влияет на температурный режим накопителя. Но полезно только в ситуациях, когда материнская плата, не имеет своих радиаторов. Если вы планируете заменять родной радиатор Патриата на радиатор материнки, то опять-таки говорю, что смею вас огорчить, отодрать его можно только хорошо нагрев и приложив немалое усилие, я бы вам этого делать не советовал. Также отмечу в целом высокие скорости по последовательной случайной записи. Да, это не Samsung, все-таки это бойцы совершенно разных эшелонов, но заявленные данные в целом подтверждаются. Ну и последним плюсом я отмечу цену. Цена на SSD накопители со скоростями чтения записи выше 2000 Мбайт в секунду, хотя бы заявленными по бенчмаркам, мы не говорим о реальных. Начинается где-то от 6-6,5 тысяч рублей. от реально купить за 7-7,5, в то время как цена на Samsung начинается от 8,5-9 тысяч. Так что я считаю, что цена, с учетом наличия радиатора в комплекте, в целом неплохая. Другое дело, что брать его за большую стоимость, за стоимость эквивалентную стоимости Samsung, наверное, не стоит. Что касается минусов, то без них тут никуда, минусы тоже есть. Во-первых, да, опять-таки радиатор Его наличие это хорошо Только вот почему он не прилегает Ко всем элементам на плате Загадка Не думаю, что критично Ибо больше всего нагревается будет контроллер Но все же Также к минусам стоит отнести И жульничество контроллера FISEN E12 По поводу скоростей чтения Скорость не 3450 Как может подумать невнимательный пользователь Взглянувший на коробку И не 3300, как указано в характеристиках А на деле в реальных задачах намного меньше и в лучшем случае составляет порядка 2350 мегабайт. Да, производитель указывает в каких бенчмарках удастся добиться скорости 3300, но давайте будем откровенны. Это равносильно тому, что сказать ваша машина будет ехать со скоростью 180, но только с горки и только по луне. Мне лично кажется это очень неправильным. Но на самом деле нельзя сказать, что контроллер плохой, ибо SSD накопителей на его базе с плюс-минус одинаковыми характеристиками много. Они есть у Seagate, Steam Group, KFA2, Пионера, Тоша, PNY и даже у Гигабайта. И сказав так, мы просто половину рынка отправим в корзину. Контроллер хороший, только вот выдают его за игрока топ-сегмента, а топом он и является лишь линейки контроллеров FISON. Вот собственно и все, что хотелось бы вам сказать, но если вы решите приобрести данный SSD, то ссылку на него, а также на версию 256 ГБ в одном из самых крупных отечественных магазинов, а именно в CityLink, я оставлю в описании. Там вы найдете широкий выбор SSD, как от Patriot, так и от других компаний, так что загляните, сравните цены, если что-то понравится, то приобретайте. CityLink имеет филиалы почти во всех городах нашей необъятной страны, на некоторые там Товары там достаточно низкие цены, но если вы все еще боитесь коронавируса, то есть как забор товара из пункта выдачи, так и отдельно есть доставка. Вот как-то так, друзья, поэтому заглядывайте, смотрите, сравнивайте, все на ваш выбор. Вот такой вот обзор на VPN 100, максимально детально, насколько смог, но если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и также жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выходящих видео. Всем удачи и до новых встреч!